Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео я вам расскажу о новом интересном проекте, называется Крукскоин, проект реально новый, он сегодня буквально вот недавно появился, по проекту, скажем так, уже много новостей, только запустились, у них уже сразу же листинги, то есть, блин, в проект зашли реально, скажем так, крутые люди, которые, я замечал, не раньше в других хороших проектах участвовали, инвестировали свои средства, также хорошие отзывы в данном проекте уже идут, скажем, у них хорошая маркетинговая компания, то есть проект развивается, скажем так, в полных объемах. В общем, для чего нужна как бы, данная монета? Они будут интегрировать ее с дебитовыми картами, то есть, я не знаю, в каких странах это будет реализовано, но с помощью данной монеты можно будет оплачивать, скажем так, на карте у вас будет крипта, вы где-то пошли, там вы взяли определенные покупки, ну, на момент запуска уже даже сейчас можно будет с помощью данной монеты оплатить, скажем так, листинг на сервисе для, скажем так, оплаты запуска мастерноды. То есть в принципе все отлично. Уже сервис принимает данную монету. Они его только запустили совсем недавно. То есть, скажем так, автоматических хостинг, где будут запускаться ваши мастерноды. Также, как я говорил, это уже все работает. Сразу же у них листинг на MN Market Cap. Уже можно посмотреть полностью всю статистику по данной монете. Это уже что не может радовать. В общем, дальнейшее потом, скажем так, у них развитие. Ждем, когда, конечно, карты появятся. Это очень интересно будет, как это все будет работать и в каких странах, опять же, это будет реализовано. Я думаю, до нас это, конечно, не скоро дает, но тем не менее. В общем, что у нас здесь? Пост мастернода время, фу, Размер блока 2 мегабайта. Алгоритм у нас, как видите здесь, да. POS плюс z ZPOS гибрид. Я не знаю, как это еще, конечно, будет все работать. Понаблюдаем за этим. Но, по крайней мере, запуск блокчейна прошел успешно. И все работает отлично. Время блока 60 секунд. Максимальная количество монет 56 миллионов. В принципе, все отлично. Мастер-нода нам половиной тысячи монет. прямая небольшой, 3%. 3% а время, скажем так, стейка это у нас 1 час. Кстати, хотел тут немного подчеркнуть. мастернода то стоит не 5 копеек. У них фиксированная цена, у них одна мастернода стоит, получается, блин, 1 биткоин. У них сейчас на прицеле 15 мастернод, только запустился сервис, уже 2 мастерноды было сразу продано. Блин, да, я понимаю, она, конечно, бешеная, но посмотрите хотя бы как уже все качественно сделано на, хотя бы даже просто сайт уже все сделано качественно, все работает отлично. Тем более, скажем так, не последние люди сюда зашли, люди, скажем так, известные, можете кому интересно чекнуть их всех в дискорд, поэтому в принципе проект не скамовый. Отзывы хорошие оставляют в данном проекте, значит должно все зайти и будет все работать отлично. Ну Как я и говорил раньше, будущее это за постмайнингом и мастернодами. Как видите, здесь описывает то, что а, постмайнинг эффективен, то есть, как я и говорил, отпадают асики и видеокарты. Конечно, еще не, они еще немного проживут, поддержатся, но все ведется к постмайнингу и мастернодам. Ну, как нам здесь и обещают, это все анонимно, защищено, все работает отлично, как бы быстрый платеж, без, скажем так, ожидания подтверждений. Ну, блин, посмотрим, как это все будет реализовано в полной, скажем так, системе, когда она полностью заработает все на 100%. Будем, скажем так, наблюдать. По стандарту у нас кошельки под Windows, под Linux. Под Mac, да. А, можете файлы на GitHub полистать кому интересно. В будущем обещают кошельки на Android и iOS. В принципе, это как по стандарту, вот, опять же везде. А, Следующие листинги, которые у них будут: мастернод онлайн, Майнранг, ну, в общем, все мастернодные сервисы. Я думаю, если у них такой старт уже мастерноды проданы, уже есть листинги, то есть они свои бабки выливают. Поэтому, я думаю, на CoinMarketCap они, возможно, даже попадут до Нового года. В общем, первые два квартала. Это, скажем так, формирование команды, создание идеи, план создали. Ну, это, скажем так, чисто создание плана развития, там, скажем так, минимальное все. Листинг, там, MarketCap, то есть, там, все по мелочи с три квартала. Самое интересное, это вот четвертый квартал. Обещают, как я уже говорил, все листинги. У них уже оплачен криптобрайдж сразу же. То есть, через 7 дней появится данная монета на криптобрайдж. Я думаю, у них бабки есть. И те люди, которые захотят сразу слить свои монеты, они постараются их либо сами же выкупить, либо как-то поддержать цену. Я думаю, в принципе, будет все отлично. Также первый квартал 19 года это опять же будут листинги добавление скажем так на криптопию ну для нас будет интересно хотя бы четвертый квартал и первый квартал 19 года я думаю во второй квартал и в третий квартал нам как бы сейчас особо заглядывать нет смысла также у них есть гайды скажем так по запуску мастерноды можете хоть у себя на железе запустить хоть на VPS-ке. То есть есть и видео гайды и PDF файлы по запуску на Linux, Apple либо Windows. Как видите, здесь у нас сразу же расписана награда за блок. То есть на мастерноду идет 0.8, сюда 0.2, за блок 1, одна монета. Ну как понимаете, 80 на 20, в принципе, как и везде по стандарту. Пользователь 20% получает мастернода 80%. И как видите, у них с каждым блоком Награда будет все больше и больше будет сыпать. Ну, посмотрим, как это а, будет потом сказаться на цене. Как это будет, скажем так, в дальнейшем работать. А, также криптобрайт же готов. Ждем потом криптопию. Кстати, это хорошая биржа. Дороговастая, скажем так, будет. И ждем CoinExchange. Ну, что по стандарту у нас есть социальные сети. Твиттер, Фейсбук. Можете потом зайти, посмотреть там в инстаграм у них, там я не знаю, там в Telegram. Но проект только запустился, поэтому ждем, смотрим, как это все будет развиваться. Белая бумага. Как обычно, белую бумагу я затрагивать не буду. Кому интересно, знакомитесь сами, как видите, да, здесь полностью вся идея расписана данного проекта по белой бумаге. То есть это дебетовые карты, то есть там все это будет работать, криптовалюта, то есть фиатом выводить, я не знаю, то есть идея в принципе есть старт хороший должно все получиться то есть кому интересно можете ознакомиться попадаем мы на MN Market Cup. здесь опять же как видите да, в сети сейчас уже 6 мастер -нот. дневная награда то есть сразу же чтобы уже самим расчет не делать скажем так с теперешним роем который сейчас количеством данных мастер даже самому не придется делать расчеты то есть это уже Получается, в день с мастернодой при теперешнем курсе, если он потом не обвалится, да? Они его вывезут и сами же потом будут его поддерживать для, скажем так, запуска хорошего и продолжения работы проекта. В принципе, почти 500 баксов в день будете получать с Ну, конечно же, и мастернода стоит на один биткоин. это, Как по мне, это, блин, ну, это бешеные деньги. Мне кажется, многие будут скидываться в шаретноду. Либо поз запускать. Вот я не знаю, я либо в шару скинусь, либо по запущу. Поэтому пока еще подумаю. Так что, если у вас какие-то есть предложения, идеи, пишите в комментариях. Может что-то совместное придумаем. Кому интересно будет, там постараюсь чем-то помочь. Также, пацаны, заходите в Discord. Ссылочки оставлю в описании. Там можете задавать вопросы администрации. В принципе, админы отзывчивые. Всегда могут подсказать, ответить на ваш вопрос. Ну, здесь что у нас, как обычно, ссылочки на GitHub, Block Explorer и тому подобное. Мы на этом, скажем так, останавливаться не будем. На Bitcoin Talk заходим. На Bitcoin Talk, как я говорил, анонс был сегодня в 10.08. Не знаю точно, какое именно время. Это, ну, в общем, анонс, скажем так, данного проекта был совсем недавно. Они появились на Bitcoin Talk. Запустили свой блокчейн. Все работает. Все отлично. Как видите, да? Две мастерноды из 13 продано Стоимость 1 биткоин. Так что, блин, да, конечно, один биткоин это очень огромные деньги. Но, тем не менее, видите, люди инвестируют. Значит, они уверены, что они на этом еще и заработают хороших денег. Поэтому, блин, ну, я, конечно, биток туда вкинуть не могу. Но, по крайней мере... Думаю, на пост можно будет уложиться. Либо же в шарлет ноду. Ну, а так, в основном, как вы видите, вся информация, как и на сайте, предоставлена на Bitcoin Talk скажем так, в упрощенной форме. Точно так же можете ознакомиться, почитать. Я, в общем, все ссылочки оставлю в описании. Поэтому, не знаю. Скажите ваше мнение о данном проекте. Что вы думаете? Тут у них там Короче, проект там, я не знаю, вообще, мне кажется, будет не хуже, чем ЛГС и ЛПЦ. Я думаю, проект зайдет хорошо и будет все отлично. Ну а пока давайте там, мужики, поддержите видео лайком, пишите свои комментарии, поддержите подписочкой на канал. А пока у меня на этом все. Давайте, мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.